Что касается самого вопроса, который поставлен как бы, в панели, ну, на него надо сразу дать ответ, как бы, я даже не знаю, ну, отрицательный в том плане, что история противодействия Запада диктаторам в 20 веке, она не очень вдохновляющая. Запад реагировал только, когда другого выхода уже не оставалось, как бы, если вспомнить историю, которая предшествовала началу Второй мировой войны, в принципе. Начало холодной войны, если мы говорим про холодную войну, все-таки ознаменовалось важнейшим, важнейшим событием, каким стала речь Уинстона Черчилля в Фултоне, Мизури, марта, 4 марта 1946 года, и то влияние, которое Черчилль, его выступление, его позиция оказали на президента США Трумэна. Это, в принципе, был поворотный момент, когда американская администрация начинает выстраивать оборонительные рубежи, то есть целая инфраструктура, которая в итоге поможет выиграть холодную войну. Но на тот момент, скажем, угроза, исходящая от Сталинского Советского Союза, была в общем, достаточно очевидной. Притом все равно существовали, конечно, естественно, разветвленные организации, лоббистские, коммунистические, поддерживающие вот этот курс на, на, на назовем так, разрядку на улучшение отношений. И тем не менее, как бы все-таки а, западный истеблишмент понимал, как бы, а, что угрозы есть, и, а поэтому а, во время Холодной войны, несмотря на определенные как бы, колебания, какие-то периоды там, ослабления напряженности, противодействие сохранялось. А, сегодня, к сожалению, ситуация иная. Я понимаю, конечно, хорошо назвать это Холодной войной все, но а, изменилась вообще вся, как бы, вся, вся, вся, вся геополитическая обстановка и даже диспозиция. Появился фактор, которого не было раньше. Это фактор, безусловно, связан с коррупцией, которая из России плавно перетекла на Запад. Вся концепция, которую двигали постоянно и частично во времена... Той, той первой холодной войны и очень активно продвигается сегодня о том, что взаимодействие с диктаторскими режимами, с жестко авторитарными режимами приведет к тому, что они ослабнут, ну, ослабят давление внутри страны, они пойдут на, на какие-то уступки и в итоге они будут ре, реформироваться. Эта концепция в очередной раз показала свою абсолютную несостоятельность. Вот, Если бы надо было поставить чистый эксперимент, который продемонстрировал бы, что любые э, улучшения там, торговые, экономические, социальные вот, с э, диктаторами не приводят к положительному результату, а наоборот позволяют диктаторам укрепиться, это видно. Это и Россия, и Китай, между прочим. Мы видим, как бы, что вектор, вектор движения в этих, в этих странах он, он одинаковый, одинаков, понятно, с поправкой на свои особенности, но э, вся, вся концепция вот этой разрядки потерпела сокрушительное поражение. И Тем не менее, что является наиболее невероятным, несмотря на совершенно очевидную провальность этого курса, мы продолжаем видеть, что на Западе все это как бы сохраняется. Понятно, с, опять с какими-то оговорками, но вот эти интересы интеграции, интеграции с путинской Россией, с диктатурами, они... они все время оказываются более серьезным фактором, чем нарушение прав человека и даже открытые акты агрессии. Правильно сказал Андрей Санников о том, что, конечно, ситуация после 2014 года поменялась, а Путин перешел к открытому, к открытому противостоянию уже даже не с, не, с, не с Западом, а вообще со всей системой, и международной безопасности, которая выстраивалась которая выстраивалась после 1945 после -го года. Вот. И, и, и здесь я просто сказал бы, что западная коррупция, которую, конечно, надо говорить отдельно, на самом деле у нее есть еще одно важное, я бы не сказал это оправдание, но вот есть фактор, который ее подпитывает. Мы вспоминаем Первую Холодную войну, и здесь много говорили о тех людях, которые противостояли советскому режиму кто мог делать это внутри страны. Большинство, естественно, вынуждено было делать это, это за рубежом, в эмиграции. Увы, на сегодняшний день мы не имеем такого единого фронта. Более того, 20 с лишним лет путинской диктатуры в общем-то, послали довольно противоречивые месседжи на Запад. И здесь я бы хотел сказать вот то, о чем как вот Павел сказал, что-то новое добавить. Не надо забывать, что Запад считывает сигналы, идущие из России. До недавнего времени даже Навальный его сторонники не очень позитивно относились к идее санкций. Вот. А если смотреть на вот ту, вот то, что говорил Ариал Коин, о, о тех о той помощи, которую оказывают разные западные фонды в России, то основные получатели этих фондов это те организации, которые всячески демонстрировали, что в России на самом деле ну, все не так плохо. Да, конечно, Путин это. Но тем не менее, все не так плохо. А уж вспоминать и вспоминать. А, Слюноотделение вот этих сторонников эволюции во времена правления в кавычках естественно Медведева даже сейчас даже противно вот. но ну и при этом не будем забывать что сформирована мощнейшая мощнейшая лоббистская группа которая входит такие в общем-то зубры вот коррупционные зубры как Чубайс не случайно сейчас он снова вовлечен в процесс выстраивания отношений, представитель Путина в международных организациях. Сейчас активно разыгрывается тема, тема а, а, а, климатических изменений. И а, говоря про администрацию Байдена, надо понимать, что администрация слаба. Потому что ее раздирают внутренние противоречия, плюс, в общем-то, ее возможность проводить какой-то какой сбалансированный курс, она еще ну, ограни ограничивается тем давлением, которое на, нее, которое на нее оказывают и республиканцы. Но главное, что внутри администрации находится много людей, в первую очередь, конечно, Джон Керри, которые являются открытыми сторонниками продолжения вот этого ну, на мой взгляд, абсолютно бессмысленного диалога. То есть, на самом деле, ситуация не, она, она не линейная. И да, конечно, снимать санкции с, с, с, с немецких компаний, которые работают в Северном потоке, это, конечно, плохо. Но надо понимать, что проект все равно был бы завершен. И опять, и Байден вынужден выбирать между отношениями с Германией и тем, что, в общем, как поток все равно, будет, все равно будет достроен. Тем, на самом деле, много здесь. Они одна наслаживается на другую. Но я бы хотел еще раз вернуться к тому, что пока из России не будет не будет как бы единого, а, вот, доносится единый голос, а, а, настаивающий на том, что путинская диктатура представляет а, реальную экзистенциальную угрозу свободному миру, а, всегда на Западе будут находиться те, кто а, а, будут... А, на, будут а, Использовать вот этот раздобой в наших голосах для того, чтобы оправдывать продолжение своей, своей, своей политики, направленной на, на, на интеграцию путинской диктатуры в мировое экономическое, а, а, а, там, социальное, политическое пространство.